Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Будем смотреть бой на советском среднем танке 10 уровня Объект 140 И Я хочу сразу обратить внимание на расходники Здесь отсутствуют у игрока <золотые>, золотые Да, смотрите, обычная ремка, обычный огнетушитель, обдичь, обычная аптечка Ну, совсем не типично для таких боев, да, где показывают такие хорошие результаты Обычно все с точностью да наоборот Обычно все расходники золотые Карта у нас, кстати, называется Тихий берег, игрок Дима 22-12-96 Ну, возможно, это дата рождения По Похоже на это Получает первое пробитие здесь От кого там? От 121-б На сразу 419 Единиц урона Пошла вторая минута счет пока что 0-0 Вот здесь чудом каким-то удается там в СТБ попасть в лючок находился 140 под оглушением там круг разброса был больше чем танк но все таки удалось как то попасть вот главная проблема советских танков это не очень комфортные углы вертикальной наводки ну 140 еще лучше чем обычно здесь на минус 6 градусов орудие опускается Тихоньку здесь так поддавливает, он вот сейчас, конечно, 140-му везет, от 110-го прилетает плюха, да причем не простая, а золотая, но танкует, танкует 140-й. Прям агрессивное здесь такое начало, Успевает 430 отступить Там еще и гриль 15 Сидит в кустах Ну, вроде бы фланг Затащили, но, по-моему, здесь Слишком много Сил прочности и союзников Потеряли Что теперь делать, да? Здесь две ПТ-шки. в принципе, неплохая позиция. Вот тут, одна. Вот, Есть укрыться, там, за горочку заехать, и кустики спрятаться. Но надо идти вперед. Счет 4-5. Команда уже потеряла почти половину прочности. 5-6, 5-7, только успевай озвучивать. То есть уже половина танков, почти которая присутствует в бою, отправилась в ангар. То есть 12 из 30. А заканчивается всего 4 минута. Ну, 140-й понял, что там ловить нечего. Велик шанс нарваться. Опять, либо на снаряд от 110-го, либо от гриля. Ну, еще там, возможно, и леопард сидит где-то. Чего делает? Вот я сейчас на миникарту смотрю. 705 пять А там практически на базе. Он уже потерял больше половины прочности. Ну, или около того, да, половину где-то. Попадать 140 в засвет Надо срочно уходить Неизвестно чем там заняты ПТшки Наступает, наступают противники Сейчас еще по другому флангу теперь, ну или по центру, скорее всего, поедут оставшиеся Кто на базе там, по крайней мере, сидел 110-й, гриль, леопард Отлично, удается ВЗ уже второй раз, по-моему, нанести урон Что-то ПТ шки вражеский пока этот вперед не торопится. Там если что по центру их фроджета должен подсветить. Так, не получается здесь выцелить, найти уязвимое место. Ну, спасает, спасает совзводный, уничтожает противника. Ну как спасает, да, в принципе ситуации для 140 угрожающей не было. Все равно здесь каждый уничтоженный противник. Помощь. Уничтожен. Ну и что? Клинч с С4? Или крутить? Тут еще выезжает союзный кранвагон. Пока что живет. Третий уничтоженный. Уже 3600 почти нанесенного урона. Около 2000 натанкованного. все вот он, приехал Леопард. Где там 110-й Ну, в клинче, конечно, у 140-го будет преимущественно для Леопардом. Ну, там кранваген неплохо, я смотрю. Разряжается еще и Гриль, выезжает Гриль. Танкует, танкует 140-й плюху от гриля. Еще один противник в ангаре. Уже пятый, еще четыре в живых остается. Ну, самый главный, наверное, это 110-й. Наверное, там должен быть, скорее всего, с полным запасом прочности. 277-й, 215-й здесь. Практически шотная. Ну, ФВшка на два выстрела. Здесь еще разок танканул 140-й. Ну, там уже прочность терять уже некуда. 514 в запасе всего. ну Одну плюшку 140-й мог пережить? <laughs> ну, конечно, не от 110-го. Да, как я и говорил, он с полным запасом прочности. Шотный 277-й. И то, если повезет, альфа может не пройти. Сколько там средний урон? 300 единиц, не помню. Сейчас посмотрю. А, 320. Вот забыл. 110 остался на захвате По крайней мере, понятно, где он находится Не ждать, что он тут вдруг С неожиданной стороны заедет Вот тут еще И арта, ну вот, если честно Совсем не вовремя попадет Сейчас 140-й, скорее всего, в засвет Но пока не попал Противники будут знать, где он находится Ну, по крайней мере, даже не попадя в засвет В принципе, и так понятно Если арта была уничтожена здесь Значит, и 140-й где-то тут недалеко Здесь еще столько Остов. Союзников, противников ездить неудобно. Оба, оба уже на захвате стоят. Я только сейчас внимание обратил. Стоит 7, 6, 5. Прям. Там уже 0 был. Не успели засчитать. Все-таки сбивает захват. 140-й. Это. 277-й с захвата съехал. Нервная такая напряженная концовка, конечно. Одна ошибка 140-го, и все закончится. Вот он едет сюда, 277 -й. Получает пробитие! Надо, надо добирать. А вот что делать со 110-м? Надеется, что опять удастся тонкануть. Вот, а он сзади заезжает. Быстрее 140-й, беги! Успевает, успевает. Ну, теперь начинаются такие кошки-мышки. Ну, теперь осторожненько пытаться издалека засветить 110. -го. Главное это сделать вперед противника. Тогда шансов будет больше гораздо. Ну, это, в принципе, и ежу, понятно. Наверное. И без 140 просто решил сделать ход конем и поехать встать на захват. А нет, не прокатит Придется возвращаться обратно на базу 110-й, недолго думая, не стал заморачиваться Решил тоже, взял и стал на захват Скажет, 140-ому деваться будет некуда Поедет захват сбивать, тут я его и под караулем. Сейчас мы увидим Чем же все это наконец-то закончится Гуслить, гуслить, отлично. Ремка, ремка, ты не на КД. Успевает 140-й перезарядиться. Ну, теперь просто делать техники. Не дать... Не дать... Чтобы, блин, починить гуслю, короче. вот, все, Озвучил. Ну, 140-го достаточно быстрая перезарядка. И 110 го я думаю...